Друзья, привет из студии Александра Золотухина. Мы будем сейчас продолжать чтение, совместное чтение книжки «Начала теории множеств». Напоминаю, что любой человек, который прочтет эту книгу хотя бы наполовину, на самом деле уже супергерой. Вот так вот. И дальнейшее изучение математики по существующим стандартным учебникам для него не составит труда, если он действительно прочтет половину этой книги. Там в конце вообще металл полный, э, ординалы. Я помню, я разбирался сам, мне было очень тяжело. Я добил ее в какой-то момент, но было очень тяжело. Но вот до половины, э, можно дочитать до половины, дальше браться за Зорича, за Кострикина алгебра, за Зорича матанализ. Ну и как бы, да, если вы хотите действительно освоить математику, то э, это будет тест, сможете ли вы это сделать. Но дошли мы в тот раз до биномиальных коэффициентов, э, до главы 1.3, напомню, что завершилось, что тем, что мы договорились, что есть такое c из n по K, вот, который обозначает количество подмножеств в n элементном множестве, то есть, если вот здесь набросано n фишек, вот, n фишек, ну, таких, как, как каждая из них отличима от всех остальных, и, значит, Сколько способов выбрать k каких-то фишек, это как раз вот столько. Столько, значит, всех подмножеств. Но до этого мы дошли в тот раз. Читаем дальше, и я комментирую. А, параграф 1.3 равномочное множество. Два множества называют равномощными, если между ними можно установить взаимно однозначное соответствие, при котором каждому элементу одного множества соответствует ровно один элемент другого. Ну, если множество конечно здесь как бы все совершенно ясно. Были какие-то три игрушки детских, а тут там пряник что-то еще. Там пряник, булочка и шоколадная конфетка. Вот, и мы, значит, взяли и поставили в соответствие. Или еще проще, было три ребенка и три конфеты. И каждый ребенок съел какую-то конкретную конфету. И этот факт того, что там каждый из трех детей съел какую-то конкретную конфету, все съели по одной, и является взаимнозначным соответствием между множеством детей и множеством конфет. Но бывает же ситуация более сложная, бывает, что множество бесконечные. Вот. Ну, вот, собственно, далее Шейнь с нам пишут: а для конечных множеств это означает, что в них одинаковое число элементов. Ну, очевидно. Но определение имеет смысл и для бесконечных множеств. Например, отрезки 0,1 и 0,2 вот сюрприз. Равномощны между собой. Кажется, что равномощность должна описывать одинаковое количество элементов. И такой первый профанский взгляд на вопрос стоит то, что это явно неравномощные множество. Они же из разного числа элементов состоят. Так вот, это обман, это, так сказать, оптический обман. Они на самом деле одинаковые. Вам кажется, что они разные, потому что в голове у человека. Присутствует автоматический такой как бы сразу пересчет на измерение длин, площадей. То есть долины у них разные, да. Ваша голова, когда смотрит на плоскость, всегда видит не только, а, не только там, точки их близость между собой, а, то есть не только метрическо-топологические, навешанные на плоскость структуры, но, значит, и структуру, связанную с э, расстояниями, с метрикой, с измерением расстояний и площадей, это все тоже в, вклеено к нам в интуицию. И поэтому наша интуиция начинает говорить, они разные, потому что они имеют разную длину. Но э, при, когда мы даем определение взаимодозначного соответствия, мы, мы спрашиваем только об одном возможно ли установить между ними взаимно однозначное соответствие то есть каждой точке этого отрезка сопоставить какую-то точку этого так чтобы разным точкам соответствовали разные и отрезки бы полностью э, так сказать э, были таким образом исчерпаны ну и очевидно что здесь просто соответствие будет выглядеть так x переходит в 2x то есть 0 в 0 1 2 в единицу ну, тут одна четверть у меня нарисована, да? Значит, одна вторая в единицу, единица в двойку, там три четверти сюда, э, в три вторых. Ну и ну, как бы ну, совершенно ясно, что тут никаких склеиваний не происходит. Если 2х равно 2х, -штрих, то x равно h. Поэтому разные точки действительно перешли в разные. Ну вот, как бы, если есть проблемы уже здесь, да, то надо сделать большой стоп и долго смотреть на этот пример отрезки 0,1 и 0,2 с точки зрения теории множеств абсолютно одинаковые. Продолжим. Ну дальше предлагается эту идею а, довести до э, утверждения, что любые два интервала AB а, и CD на прямой равномощны, а также что любые две окружности на плоскости равномощные, также любые два круга на плоскости равномощные. Но это все, так сказать, на той, на той же идее э, зиждется, что если мы умеем отрезки разного размера друг друга переводить, отрезки или интервалы, кстати, отдельный интересный вопрос, что отрезок равномочен своему же интервалу, это немножко более тонкая конструкция, это тоже можно доказать, но это, видимо, дальше будет. А, а вот, значит, если мы умеем любые э, два отрезка разных длины вот так друг на другом подстроить, то потом, конечно, отрезки одинаковой длины, они все просто переводятся друг к другу движением, и это и есть взаимнозначное соответствие. Ну и с кругами то же самое. То есть один круг мы переведем в другой концентрический с ним круг, просто растяжением соответствующего количества раз, в данном случае вдвое. Вот. Ну а потом любые два совместим движением. Ну это я решил, получается, задачи 26 и 27. А, вот, 28. Докажите, что полуинтервал 0,1 равномощен полуинтервалу... А, нет, ну тут очевидно. Нет, 28 очевидно. А, не очевидно, почему отрезок а, равномощен интервалу или полуинтервалу. А, ну, пожалуй, это я чуть позже скажу. Давайте пока дальше читать. Возможно, что а, Верещагин и Шейн до этого сами дойдут. Итак, продолжаем. А, несколько более сложна такая задача. Доказать, что интервал 0.1 и луч 0 бесконечность равномощны. А, это делается так. Сейчас я... Значит, а вот здесь еще есть явное место у нас. Значит, итак, 0,1 и 0 плюс бесконечность. Вот, то есть, кажется, уж совсем какое-то безумие, да, просто пошло, что а, э, конечной длины интервал равномощен с интервалом бесконечной длины. А вот, ну, собственно, достаточно, конечно, произвести взаимоднозначное соответствие какого-нибудь конечного с каким-то бесконечным, а дальше уже разные конечные друг с другом мы совместим. Но вот утверждается, что отображение x 1 на x, разумеется, оно взаимооднозначное. Ну и посмотрим, что во что оно переводит. Если x стремится к нулю, то 1 на x стремится к бесконечности. То есть тут получается... Uh, да, если x стремится к единице, то 1 на x тоже стремится к единице. То есть uh, получается взаимно однозначное соответствие накрест. Единица переходит в единицу. И дальше вот так постепенно, постепенно, постепенно. Ну и чем ближе к нулю, тем ближе здесь, чем, тем неограниченно растет это число. Ну и опять же ясно, что 1 на x это взаимно однозначная uh, функция вот в, в этих диапазонах, да, в, этих, uh, в этом промежутке от нуля до единицы. И переводит, соответственно, этот промежуток, переворачивая его в 1 плюс бесконечность. Ну, а потом можно сдвинуть там 1 плюс бесконечность налево. Получится 0 плюс бесконечность. Просто с отображением y в y минус 1 переходит. Ну, то есть даже обычные такие вот непрерывные взаимодозначные соответствия устанавливают, устанавливают равенство с точки зрения теории множеств. Вот. Интервала и полуинтервала э, вот луча точнее. интервалы и луча так. ну да, дальше здесь объясняется что э, X в 1 на X является взаимно-однозначным соответствием между 0.1 и 1 плюс бесконечность а x в X минус-1 взаимнодо однозначным соответствием между 1 бесконечность и 0 бесконечность ну и соответственно композиция X переходит в 1 X в минус 1 является искомым взаимно-однозначным соответствием между 0.1 и 0 плюс бесконечность так Пока все понятно, можно стереть, наверное. Фотографируйте, если хотите. Я стираю. И будем читать дальше. Будем читать дальше. Вообще... Как говорят, отношение равномощности является отношением эквивалентности, пишет Верещагин с Шенем. Это означает, что оно рефлексивно, каждое множество равномощно самому себе. Симметрично, если А равномощно b, то и Б равномощно А. И транзитивно, если А равномощно b и Б b равномощно c, то А равномощно С. Ну, вышеупомянутое свойство очевидно, потому что просто вопрос построения построении соответствия. Если между A и B есть взаимнозначное соответствие, то обратное отображение является взаимнозначным соответствием между B и A. Ну и композиция двух взаимнозначных соответствий будет устанавливать соответствие между А и C, если есть между А и B и B и между B и C. Вот, свойством транзитивности мы только что воспользовались, взяв луч 1 плюс бесконечность в качестве промежуточного множества. Так, еще несколько примеров. Множество бесконечных последовательностей нулей и единиц равномочно множеству всех подмножеств натурального ряда. Вот, значит, э, то есть если я взял там каким-то произвольным совершенно образом нанес нули и единицы, то я могу... Поставить в соответствии к такой бесконечной последовательности некоторое подмножство натурального ряда. Да, но ну, посчитаем, что пишет Шень и прокомментируем. В самом деле сопоставим с каждой последовательностью множество с каждой последовательностью множество номеров тех мест, на которых стоят единицы. 3, 5, 8, 9, 10, 13 в данном случае. Послед, например, последовательность из одних нулей соответствует пустому множеству. Из одних единиц натуральному ряду. А последовательность 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 и так далее множество четных чисел. Ну да, действительно, если видите, да, как я сделаю номера, смотрю номера. Ну я с первого, э, значит, а, надо, э, вот в нашем соглашении вот это нулевое, натуральное число начинается с нуля, поэтому на самом деле в нашем соглашении это 2, 4, 7, 8, 9, 12. Вот. Потому что вот это номер 0, это номер 1 место, это номер 2 и так далее. Да? То есть мы же начинаем все считать с нулей. А, вот. Следующее замечание. Множество бесконечных последовательностей цифр 0, 1, 2, 3. А, равномочное множество бесконечных последовательностей цифр 0, 1 потому кажется уже, вот это кажется совсем каким-то странным проявлением, да. То есть если есть какая-то последовательность, то можно сопоставить ей бесконечную последовательность э, из нуля и единицы, э, и это будет взаимоднозначное соответствие. В самом деле, пишет Шень с Верещагиным, можно закодировать цифры 0, 1, 2, 3 группами 0, 0, 0, 1, 1, 0 и 1, 1. То есть 0 это 0, 0 1 это 0, 1, да? 2 это 1, 0 и 3 это 1, 1. Ну и тогда мы ставим соответствие здесь 00, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 и так далее. Ну и обратная раскодировка, она понятна, мы просто разбиваем на пары. А, вот и... Значит, в каждой паре однозначно читаем это как одну из цифр 0, 1, 2 или 3. То есть это действительно взаимоднозначное соответствие. Обратное преобразование разбивает последствия 0 единиц на пары, после чего каждая пара заменяется на цифру от 0 до 3. Так. Дальше. О, моей значит, ручкой вписано детским почерком. Какие-то комментарии, которые я тут оставлял. Так. Множество бесконечных последовательностей цифр 0,1,2 равномощно множеству бесконечных последовательностей цифры 0,1. Но действительно, для 0,1,2,3 мы здесь специальный код устроили. А 0,1,2 как? Кажется, что прям так сходу не разберешься, потому что если поставить ему вот такой код в соответствии, то обратное преобразование, то есть мы... Каждой такое последствии будет соответствовать некоторое бесконечное последовательность нулей и единиц. Но обратно будет неверно, потому что иногда будет подряд две единицы идти, и они ничего не означают в этом коде. То есть если мы ограничимся вот этим. Так что тут явно нужен какой-то прием, либо нужно ссылаться на будущую теорему Кантера-Бернштейна, в которой будет ясно, потому что а, <coughs> такие последственности, получается, вкладываются в множество нулей и единиц. А множество 0 единиц э, некоторым другим способом, конечно, вкладывается в, во все такие последовательности, просто э, состоит из всех таких, у которых нет двоек. И если А вкладывается в Б, то есть есть, э, э, есть инъекция множество А, множество Б, э, отображение внутрь, значит, э, такое, что разные точки переходят в разные, но не обязательно покрывающее все множество Б. И есть обратная инъекция из Б в А какая-то то из этих двух инъекций можно построить, на самом деле, биекцию. И это такой великий факт, который когда-то установили Кантер с Бернштейном. Из него можно все такие утверждения делать уже. Но, видимо, Шень и Верещагин хотят поберечь рассудок людей. Ну да, действительно, вот я сейчас открываю страницу 22, и там идет теорема Кантера-Бернштейна. Но она сильно позже. Это пока страница 14, и мы дочитываем параграф 1.3. Итак, читаем. Можно было бы попытаться рассуждать так, пишет Шейн. Это множество заключено между двумя множествами одной и той же мощности, и потому равномощно каждому из них. Блин, я только что это проговорил. Прикол. Я это проговорил вслух. Ну, правильно, значит, мозг математиков работает совершенно одинаково у всех. И этот ход мыслей правилен, так как показывает теорема Кантера бернштейна из раздела 1.5. Честное слово, я не подглядывал. Но здесь можно обойтись и без этой теоремы. Если закодировать цифры 0, 1 и 2, последовательностями 0, 1, 0 и 1, 1. О как! То есть 0 становится 0, это становится 1, 0, это становится 11. Интересно, а как же тогда раскодировать, да? Очень интересно. Легко сообразить, пишет Шень и Верещагин, что всякая последовательность 0 и 1 однозначно разбивается на такие блоки слева направо. Такой способ кодирования называют префиксным кодом. А, дальше моей рукой написано: А можно также придумать 0, 1, 2, 3, 4. И вообще, какие последствия можно разбить вот так в лоб. То есть, если я беру и пишу какую-то последовательность 0 единиц произвольную, абсолютно. То я якобы могу ее однозначно разбить на такие. Ну, действительно, да. Начинается с нуля, значит, это был 0. Начинается с единицы, значит, это одно из этих двух. Тогда я уже отсчитываю 2, да, правда. Потом тоже начинается с единицы. Значит, отсчитываю две. Начинается с нуля, значит, это один ноль. Ну да, видно, что все действительно расходируется. Вполне взаимно однозначно. Ну и, наконец, последнее замечание из этого параграфа. Пример с последовательностями нулей и единиц можно обобщить. Множество под множеств любого множества u. Оно обычно обозначается p от u и по-английски называется power set. Равномочное множество всех функций которые ставят соответствие каждому элементу x из u одно из чисел 0 и 1. Множество такие функции обычно обозначает 2 в степени x. В самом деле каждому подмножеству x из u соответствует его характеристическая функция. Напоминаем из прошлых занятий, что характеристическая функция а, множество, да, то есть у меня есть объемлющее множество u, грандиозное, и в нем какое-то подмножество. Так вот вот это вот подмножество задает функцию х x а, из у в 1 и 0, вот такую, что хи x от элемента у маленькая равно единице, если и только, если у а, маленькая принадлежит вот этому вот x. То есть характеристическая функция равна единице на элементах подмножства X и равна нулю на элементах подмножства U минус X. А вот. Ну и теперь, соответственно, любое подмножество это его характеристическая функция и все. И любая характеристическая функция, которая принимает на у значение только 0 и 1, задает подмножество. С этим просто надо свыкнуться. Это как бы такая очевидная вещь, к которой надо привыкнуть. Поэтому множество всех подмножеств это множество всех функций, которые принимают только два значения 1 и 0. Вот дальше Шень с перешедином пишут, мы продолжим этот список, но сначала полезно доказать несколько простых фактов о счетных множествах, то есть о множествах равномощных множеству натуральных чисел. И на этом параграф 1.3 заканчивается.